Три самых худших, на мой взгляд, ситуации, которые могут произойти с любым из вас, когда вы приедете на заработки в Польшу. Работа не актуальна и куда податься? Искать другую работу. Нужно за что-то жить в Польше, на все нужны деньги, а как вернуться домой с любой точки Польши. И человек должен вынужден искать другую работу, там опять ждать, зачастую уже не хватает денег или просто не находится подходящая вакансия. Просто в шоке от всех условий, которые там есть. Грубо говоря, вам приходится жить в подвале, там, спать на матрасах, на голом полу. И вообще ну, в ужасных каких-то условиях. Всем привет, дорогие друзья. Если вы смотрите это видео, значит, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. И в сегодняшнем видеоролике я хочу разобрать... Три самых худших, на мой взгляд, ситуации, которые могут произойти с любым из вас, когда вы приедете на заработки в Польшу. И как все-таки вернуться домой, если эти ситуации с вами произошли. Сколько все-таки денег нужно брать с собой дополнительно на обратный билет домой, который вам нужно отложить и использовать только в том случае, если с вами произойдет какая-то экстренная ситуация. Я взял эти ситуации сугубо исходя, опять же, из своего личного мнения. Я не брал такие варианты развития событий, как то, что вам на голову может там упасть кирпич, либо вас может сбить машина, либо вас могут просто воровать. Это всем и так все понятно, что нужно быть осторожными. Я взял именно варианты развития событий, которые от вас не зависят, которые могут произойти. По вине агентства, через какое через которое вы поедете, либо работодателя, к которому вы поедете. Ну и все в этом духе. В общем, все те из вас, кто заинтересован во всем вышеперечисленном, устраивайтесь поудобнее. И я начинаю. Поехали! Рассмотрим такой вариант развития событий. Вы, например... Попросили, чтобы вам выслали приглашение, там, заплатили за приглашение на работу, вам выслали приглашение на работу, вы открываете по нему рабочую визу. Сразу хочу напомнить, что само приглашение делается в течение двух недель. Рабочая виза в среднем открывается около месяца. Говорят, что где-то делают и за две недели. Ну, рассмотрим крайние сроки. Месяц, например того полтора месяца проходит от момента, пока была актуальна вакансия, с которой высылалось приглашение. Очень вероятно, что может быть она уже не актуальна, данная работа, к тому моменту, пока у вас откроется рабочая виза. Но вам сказали, что работа другая актуальна, что такое тоже очень часто бывает. Что есть похожая вакансия, вы едете на похожую вакансию, приезжаете, но пока вы приехали, она уже тоже опять не актуальна. Да, к сожалению, бывают иногда такие случаи. И что же делать в такой ситуации? Работа не актуальна, и куда податься? Искать другую работу. Нужно за что-то жить в Польше, на все нужны деньги. Например, рассмотрим худший вариант. Другой работы альтернативной вы найти тоже не можете. И приходится вам возвращаться домой. И, собственно, задаются некоторые вопросом, как вернуться домой. У меня просили снять сюжет о том, как вернуться домой с любой точки э, Польши. Э, ну вот, собственно, я его и снимаю, но я не могу вам рассказать, как вернуться домой абсолютно с любой точки Польши. Я возьму крайние варианты, допустим, самую далекую точку Польши относительно Украины, относительно Львова, город Щетина. Вот, как я посмотрел на карте это город Щесин как вернуться домой со Щесина э, в тот же Львов буду брать ближайший город границы большой Львов и сколько стоит сколько стоит просто-напросто билет на автобус чтобы вернуться с того же Щесина в тот же Львов если вы попали например в неприятную ситуацию э, ну, я беру по максимуму расстояние потому что если будет где-то ближе соответственно цена на билеты будет меньше когда вы приехали, но работа, на которую вы ехали, уже не актуальна, вы не можете найти альтернативные работы, Вот вы должны быть готовы, что такое может быть, и вы должны в плюс к тем деньгам, которые брали на пропитание, на еду, иметь еще плюс 150-200 злотых на обратную дорогу, чисто на билет, чтобы вернуться домой. Минимум 150 злотых должно у вас быть на билет на автобус, чтобы приехать назад на Украину в город Львов, ну а там уже, будет ясно, добираться э, до своего города, в котором живете, если вы не из Львова, но это вы уже должны рассчитывать тоже, чтобы у вас был денежный запас. Э, рассматриваем теперь вторую э, ситуацию неприятную, которая может с вами произойти в Польше, это если вы приезжаете, Ждете определенный промежуток времени, пока у вас оформятся все документы, необходимые для вашего трудоустройства, там, освещение, там, так называемое разрешение на работу, все остальное, проходите медкомиссии, это все занимает, как правило, от 9 до 14 дней обычно. Вы ждете, живете там за свои деньги. Ну, как правило, жилье предоставляется бесплатно, но питание, естественно, за свои. И бывают, к сожалению, тоже не часто, но бывают случаи, когда человек прождал, эти две недели, например, пока ему выходить на работу, но там уже вакансия стала не к тому времени, вот. и человек должен вынужден искать другую работу, там опять ждать, зачастую уже не хватает денег или просто не находится подходящая вакансия. Опять же, как вернуться домой, вы уже знаете, покупаете билет на автобус и возвращаетесь. Также стоит отметить, что цены на билеты, озвученные сегодня, актуальны также и для граждан Беларуси. Единственный нюанс заключается в том, что белорусам будет немножко тяжелее уехать с Польши, чем украинцам, так как недалеко не с каждого города есть автобусные рейсы на Беларусь, чего не скажешь об автобусном сообщении с Украиной. Но тем не менее, все равно и белорусам также я советовал бы оставлять резервную сумму в виде 200 злотых на всякий пожарный, как говорится. Ну и цены, озвученные сегодня, естественно, актуальны только на момент выхода данного видео. Ну а ссылку на сайт, в котором вы сможете найти все актуальные цены на билеты, и этот сайт, по моему мнению, один из самых удобных, если говорить о поиске билетов, на автобусы для поездки в Польшу так вот ссылку на этот сайт я оставлю в описаниях под этим видео ну и третья ситуация неприятная которая тоже крайне редко но все таки может теоретически с вами произойти это то что вы приехали на работу а там условия и труда и проживания совсем не те что вам обещали зарплата совсем не та, что вам обещали изначально и вы просто в шоке от тех условий, которые там есть. Грубо говоря, вам приходится жить в подвале, там, спать на матрасах на голом полу и вообще ну, в ужасных адских там условиях. Не знаю, я таких историй не встречал, чтобы так уже было жутко, но тем не менее рассмотрим крайний вариант. Вот. Альтернативной работы вы найти не можете, нет вариантов и нужно возвращаться домой. Что сделать вы уже знаете. Опять же, берете билет на автобус, тупо и уезжаете Минимально 150-150 до 200 злотых нужно оставлять на обратную дорогу. Это только на билет рассчитывайте, чтобы у вас были такие деньги. Всегда на всякий случай, так как говорится, резервный. Потому что за 200 злотых вы сможете вернуться назад на Украину с любой точки Польши. Еще есть у вас какие-то предложения по поводу э, видосов, которые вы хотите увидеть на моем канале, то обязательно пишите свои предложения в э, комментариях к этому видео. Также те из вас, кто еще не подписан на мой канал в Телеграме, обязательно подписывайтесь на него, потому что там я выкладываю все самые свежие и актуальные работы в Польше э, и сообщения о каждой новой публикации моментально приходит на телефоны и компьютеры тех людей, кто там подписан. Таким образом, вы все время будете в курсе всех актуальных вакансий в Польше. Там же вы увидите описание этих вакансий и мои контакты. Опять же, что касается небольшого затишья в плане работ, сейчас, ну, это каждый год так бывает. Не выкладывал я уже некоторое время вакансии, если выкладывал, то редко. Потому что сейчас мало работ, мало вакансий, но скоро ситуация изменится и пойдет большой наплыв работ. Потому что начнется сезон, как известно, скорее всего с апреля месяца. Поэтому еще раз всем настоятельно рекомендую подписываться на телеграм, чтобы не пропустить подходящую вам работу. Ну а ссылки на мой телеграм канал и на мои группы вконтакте, фейсбуке и в одноклассниках вы найдете в описании к этому видео. Также, если вы еще не подписаны на мой канал на YouTube, но заинтересованы в жизни и работе в Польше, то подписаться вы можете на него прямо сейчас, нажав на кружок с моей фотографией, который уже появился в верхнем правом от меня углу вашего экрана. Также не забывайте писать свои комментарии под этим видео, ставить лайки либо дизлайки, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. Но с вами был Антон Белюк, канал Work and Life. До скорых встреч, друзья. Пока.